Послушай, Мак, почему ты не можешь оставить меня в покое? Выключи этот бесполезный антиквариат. Подними SCP-3927 и достань свой телефон. Послушайте, дамочка, я знаю, что произойдет, если я это сделаю и этого не случится. Это обычная мышь D1492. телефон. Ты знаешь одну чокнутую дамочку. Вот то, что ты хотела. Теперь я могу, пожалуйста, уйти. Итак, когда началось это странное происшествие? Ну, это началось, когда я вошел в дом. Я не мог не включить проигрыватель, это навевало воспоминания. Потом я заметил чучело мыши. Моя прабабушка Диана сделала чучело мыши и нарядила ее, потому что очень любила. Я погладил мышь по голове. Что случилось потом? Я начал замечать, что происходят какие-то вещи. Той ночью проигрыватели начали играть одну и ту же песню по кругу. «Я лежал в постели, мне показалось, что я слышу постукивание. А на следующее утро я проснулся от того, что банка арахисового масла была прокинута на пол и вылизана дочисто. Происходило ли что-нибудь странное с другими электронными устройствами в доме?» «Нет, мэм. Почему вы спрашиваете?» «Просто проверяю. Продолжай». «Все было хорошо. Я имею в виду хорошо после этого, фактически. Пока я не пришел домой однажды, и мышь исчезла». Ты искал ее? Да, она была в саду и сидела на скамейке. Я испугался, потому что решил, что мышь была призраком или что-то в этом роде. Что ты сделал после этого? Я... На самом деле я вызвал экзорциста, чтобы он посмотрел, но он сказал, что не чувствует никаких злых или агрессивных духов. И тогда я решил, что у меня просто галлюцинации или я схожу с ума. Значит, с тех пор вы продолжали вести обычный образ жизни. Мышь делала что-нибудь еще? Почему вместо. А, я имею в виду. Она появлялась в комнате моей прабабушки чаще, чем в других комнатах. Она выглядела так, будто что-то искала. Один раз могу похлясться. Она моргнула. Что еще? Несколько дней назад я застал ее за разглядыванием старой фотографии моей прабабушки, висевшей на стене. Я попытался снять ее на видео своим телефоном, но она вскочила и взбесилась. То есть, она расстроилась и напала на мою руку, разбив экран телефона. После этого я вызвал службу контроля за животными. Понятно. У тебя есть еще какая-нибудь информация, которую ты хотел поделиться? Черт возьми, я не знаю. Я сказал, черт возьми, правда. Простите. Прабабушка Диана умерла от рака в тридцать первом году, и я не думаю, что с тех пор у кого-то еще в семье были домашние животные. Мой дом заражен? Я так не думаю. Но мы можем послать несколько человек, чтобы убедиться в этом. На этом мы завершаем интервью. Спасибо. После интервью мистеру О'Медли было поручено сообщать о любых дальнейших необычных событиях контактному лицу фонда. Амнезиаки пока отложены. Ну, я думаю, это выглядит мило. Эта крыса-чучел из столетней давности. Зато сколько она повидала! Райли, ты отклоняешься от темы. Простите, доктор Бак. Ты отвечаешь за изоляцию 3927. Какова процедура? Старинный проигрыватель пластинок должен воспроизводить музыку того же периода непрерывно, в течение как минимум 12 часов каждый день. И почему мы это делаем? А, потому что... А! Музыка сводит на нет аномальные эффекты SCP. Это верно. Но как она сводит его на нет? Ну, мы не знаем. Но я думаю, что музыка возвращает мышь в более простое время ее жизни, когда она была жива. Может быть, у нее была маленькая мышиная семья, и же мышка которая забирала его шляпу каждый день после работы. Это те невинные, за которыми нужно следить. Что? Мы начинаем наши испытания с D1492. Я надеюсь, что ты оставишь все эти детские мысли в наших лабораторных записях. Да, Мэм. «Доктор Бак, э, могу я вас кое о чем спросить?» М, «Да». «Откуда вы, ребята, взялись?» «Директор зоны утверждает, что это совершенно секретно, но я мельком видела материалы дела, и там упоминались альтернативные измерения, так что это заставляет меня думать, что вы не местные. Но вы, кажется, прекрасно здесь писываетесь, так что очевидно, что...» «Это совершенно секретно, не просто так. Мы начинаем завтра. Постарайся не отвлекаться». Пожалуйста, изложи эксперимент для протокола. «Ди-классу поручено общаться с 3927 три раза в день, пока музыка на проигрывателе не выключена. Мы надеемся, что любые дополнительные аномальные эффекты станут очевидны. Подними, пожалуйста, крысу. Это больше похоже на мышь, Мэм. Делай, что я говорю, или мы найдем для этого эксперимента более приемлемый дикласс, а ты вернешься в камеру. Как ты себя чувствуешь? Хорошо. Наверное, голова немного болит. Как вы думаете, можно ли снова включить эту пластинку? Вчера ты сказал, что это бесполезный антиквариат. Да, но сидя в этой комнате, я чувствую, что мне нужно что-то слушать, понимаете? Так что мы можем просто ее включить? Нет. А, хорошо. Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. И как ты себя сегодня чувствуешь, D1492? Отлично. Мы со Снежком становимся закадычными друзьями. Ты только что назвал его Снежок? Да, ему нравится. Очаровательно. Снежок это его имя. Захватывающе. Я не чувствую никаких изменений. Спина немного затекла, но это все. Почему вы хлопушки спрашиваете? Ты только что назвал нас. Хлопушками? Ой, э, простите. Что за хлопушки? Канцовщицы 20-х годов. ди явно выглядит старше. Но его тогда еще не было в живых. Наверное, это мышь. Ладно, давайте с этим покончим. У меня есть еще несколько мгновений. Почему ди так... Одет. Ди 1492. Что на тебе надето? Зачем? Я сплю в ночнушке каждую ночь, в этом нет ничего странного. Я не говорила, что это странно. Как и его воспоминания, SCP должно быть, изменяет его гардероб. Как ты думаешь, насколько сильно это повлияет на д класс? Есть только один способ узнать. Давай, снежок, поднимайся. это секосит тебя маленький негодяй. «Как вы меня назвали?» d 1492. Это твое обозначение или нет?» «Меня зовут Диана. Снежок и я не в восторге от вашего тонна, юная леди. Он только что сказал Диана. «Сколько тебе лет, Диана?» «67. Но, как видите, я не выгляжу ни на день старше 50 Знаете почему? Жевачка филум укрепляет челюсть и подтягивает кожу». «Он сошел с ума. Мы должны закончить эксперимент». Это твой выбор, Райли. О, простите, это не по-дамски. Последний тест на нем показал прогрессирующее состояние ухудшения легких. Мы должны остановиться. Да, будет так. И испытания были преждевременно завершены, когда D1492 начал неоднократно чувствовать себя плохо, и у него появились симптомы тяжелого хронического заболевания. SCP-3927 был возвращен в свою обычную камеру с постоянно работающим проигрывателем.